У вас 5 секунд, чтобы найти 5 отличий. Пришло время всем нам узнать правильный ответ. Первое – сумка Сити. Второе – жидкая помада матовый металлик. Третье – красная толстовка. Четвертое – тени карандаш Art Stick. А пятое отличие знаете какое? Все вещи на картинке справа Ксюша приобрела за кэшбэк от покупок на сайте Faberlic. Получайте кэшбэк до 26% с любой покупки в онлайн-магазине Faberlic.